Сегодня мы поговорим о том, чем полная версия игры Битвы Големов отличается от ее свободно распространяемой версии. Отличий достаточно много. Самое главное отличие, что полная версия предназначена для игры четырех игроков, так как в свободной версии вы можете играть максимум только в два игрока, и причем только в два игрока, так как игра для одного игрока тоже не предусмотрена. В полной же версии можете играть и в одиночку, и в двоем, и в троем, и даже в четвером следующее отличие у вас есть 4 голема есть 4 поля для игры и соответственно 4 набора карт действий самое основное отличие чем отличается свободная версия от полной версии это поле и карты препятствий если в свободной версии вы имеете поле 4 на 4 то в полной версии вы можете использовать поле 6 на 6 что позволяет как играть четвером так и разнообразить сам игровой процесс более того в полной версии вы имеете различные препятствия, которые мешают вашим големам или наоборот помогают в зависимости от того, как вы выстроите алгоритм действий. Это вода, это стена и это бочка. Вы имеете набор из 8 карточек воды, 8 карточек стены и 8 бочек. Выстраивая препятствия на поле, вы делаете игровой процесс более интересным. К примеру, вы можете построить замок. Рядом с которым будет пролегать ров с водой. И в самом замке у вас может находиться больше. Ну, вот, закроем дверь, в, общем, в чем отличие различных карт препятствий, они по-разному используются в игровом процессе. К примеру, в воде ваш голем может утонуть, ваш голем сделан из глины, поэтому он боится воды. Если вы наступите на эту клетку, голем отступит назад и получит одно повреждение, вы потеряете одну жизнь. Стена является неразрушаемым препятствием, она не пропускает голема, голем не может пройти за нее. Бочка – это разрушаемое препятствие, голем реагирует на бочку как на противника, вы можете нанести по бочке удар и уничтожить ее. Также бочка может использоваться в условиях, если вы поставите условие «есть противник», то голем будет реагировать на эту бочку и будет выполнять какие-то действия, если она окажется перед ним. Таких вариантов действий может быть очень много. В полной версии вы сможете найти книгу сценариев, где будут нарисованы поля с расположенными на ними карт препятствий. И в будущем мы планируем выпустить дополнение карт препятствий, которые еще больше разнообразят игровой процесс. Карты препятствий позволят вам разнообразить игровой процесс и для поля 4 на 4 Например, вы можете расположить несколько бочек и усложнить алгоритмы движения. И вам придется гораздо больше думать, прежде чем вы будете составлять программу. Также вы можете расположить карты воды, расположить несколько стен. И у вас уже будет меньше пространства для маневра. И вам придется составлять более изощренный алгоритм для действий. Также вы можете отделить бочками поля друг от друга и для работы автономных големов это даст дополнительные сложности, то есть вам нужно будет в алгоритме учитывать, что у вас на поле есть какие-то определенные препятствия.